Здорово, бандиты. Короче, такая тема. Сейчас у меня друг будет говорить, что мне открывать. Он сидит, блядь, справа от меня, но показать вам это не смогу, потому что на столе срать. Так вот, ближе к сути. Какой первый кейс? Набылась 130 рублей, давай. Сильвер. Сильвер? Да. Медленно, быстро? Давай один быстро, один... Духовики. И быстро. Пыльник. Продаем инвентарь оставляем. Mm, давай пока оставим. Давай пока оставим. А -а -а, не хватает, не хватает. Потом как-нибудь откроем. Давай, какой следующий кейс? Такс. А. Какой кейс? так Ноль-ноль семь. Сука, магний выпадет, блядь. Магний выпадет, нахуй. Змеек 9. 39 рублей, неплохо. Еще раз. Еще раз? <связано> Хорошо, еще раз давай. Магний, блядь. <связано> куда? Продаем? 60, 66 давай, куда идем? Так, давай. 2... Давай звезды. Звезды. Один раз или два? Один. Один. Хорошо. Один так один. Песчаная буря. 44 рубля. Оставляем. Оставляем. Так, теперь... Давай, куда идем? Я уже выбрал. Вот. рунический. Влог дальний свет 50 рублей стоит. нихуя себе. О, дальний свет. Что делаем? Давай продадим. Кого продадим? А, Магни продавай. маг продавай. Голлберет продавать? Голлберет ну, продавал, Голлберет давай Голлберет. И пока оставим. Ну на 40 рублей, давай. Выбирай кейс. Есть Близзард. Ну ты можешь выбрать сам. Звезды мы открывали. Давай Калашей. Давай Калашей. Калаш И... в ММ, блядь. Сладшим, он открывает 21 рубль, он наслил. Я вижу. Продаем? Да. Все открываем? Сильвер. Один-два раза. Два. Медленно, быстро. Медленно. Наслаждаемся моментом. Черный песок. А, не, холодагент. О, так я еще возвращаюсь нет. Так, что мы имеем? Мы имеем, поищи продавай. Мы можем продать 2 т.к. Давай два тека Мы пока все равно в плюсе. Да в любом случае. На 88 рублей. рублей, давай. На Ubisoft есть, Blizzard есть. Ты уверен то, что хочешь купить его в банк. Ubisoft. Если хочешь, тут то только твой выбор. Как юбисофт вот, я видел есть дэнди? еще я знаю этот дэнди, но не надо мне его Да, кейс батл или блок? кейс батл давай 55 рублей кейс ну куда? минус 8 рублей напоёк смущный кого открываем? Близорт. Медленно, быстро. Быстро. Продаем? Да. Еще раз? Да. Давай мед. Да, медленно. Быстро, что-то на фротам. Рот. А, Оставляем? Оставляем пока. Давай. 40 рублей 40 на молодец. 40 рублей. Пошли, два раза сили в Может это три раза? Давай три сорока. Быстро? Два быстро и один на два. Опа-на. Продаем? Все, продаем. Ну как, все, ты меня понял. Еще раз? Да. Продаем? Да. Блин. Подожди, контракт. Мы можем сделать вот так вот. Давай, что тут, середина, 10 рублей. 12 Но в плюсе на рубль на богатый вс открываем. Есть 007, есть сильверлита. 2007. Сильвер что-то это. Не окупай, да, ч? ба дал. туре. Э, блядь, дерево! Десять рублей. Да, я предлагаю открыть сильвера. Да. Медленно. И там уже посмотрим. Мы богаты! У нас один рубль. Фигеть. Я Можно сделать апгрейд на 100 рублей. Выбрать, может, сам скинуть. Мак. Мак за 101. Да. Прикольно выглядит. Ой-ой-ой, почти. Ой-ой-ой, 7. -ой, ну, блок я оставлю уже, 10%. Да? Да. У тебя же есть. Я знаю. Можно ты где их продать? Так. Либо вплт. А зачем тебе глок, если у тебя есть глок? Скоро не будет глока. Хочу нам. Ну, теперь... У тебя такой же есть глок. Я знаю, у а меня а, а... так. Давай гром. Грот? Продадим? Или так. Давай а. грот сначала. Нахер вплтку. А, нужно. Давай, а, выбирай. Может быть и бабанк и открыть деньги. Давай. В обанк? Да. Надеемся на него, Продадим ее. Лунная ночь. И идем 38 рублей давай подойдем у нас есть деньги нам не выпал нам с калашей нихрена не выпало возможно калаша купить да калаши ничего не дали да сколько она болит сорок рублей сорок близер тоже ничего не дал близарт разве дал не дал а не дал раз не дал давай понеслась давай глянец синий глянец а вандал дал. плох продаем? Да. Я думаю, надо открыть звезд. Да. Давай это. Самое страшное название. Лучше, чем Сильбер. Блокировка. Опа. Продаем? Да. И идем открыть бюксара или калашей? А сейчас биксары я забыл. А да, вот это вот, мой любимый а -а -а. кейс, да, которого я дрочил. Ну и калашей, ну чё то до биксара мы еще не дошли чуйка какая-то есть а что он залев ну, да и ты нас рули мы можем открыть два раза сильвера либо один раз близарт либо рунический. рунический рунический рунический нормально так задавал о теперь блок уже 38 стоит почему так хороший вопрос Zip, продадим я открою 0.0.7 007 мне нравится Окейси, Кейси Популярен в своей ценовой категории Я вижу, что он популярен Я вам предлагаю А он шел здесь рублика какая-то Да Бах Давайте На процент 50 сто. Ладно Не дало Выводим? Чем? так Локов чем так не знаю можно продать так можем пошли продадим и пошли откроем биксар или же да попробуй сам выберу давай биксара попробуем я верю в то что он даст что он может... вот это может быть жестко <смех> блять Ванга честное слово единственное что окупает Николай. Не нахуй! Мне. хоть один-то залетит ни один не залетел ну все блок на вывод блок он дороже стоит ну а так Подписывайтесь на канал. Ну, ставьте лайки, соответственно, нахуй. Ну, тут, блядь... Ну, немного слили, но немного проебали. Следующий но сегодня... Ну, в следующий раз нам даст люто. Х3 или Х4 сделаем точно. А так, всем пока.